Всем большой привет! С вами на связи Анна Ширяева. Хочу показать вам, как легко и просто можно зарабатывать деньги в интернете, используя программного робота, который будет в связке с одним сайтом зарабатывать нам от 400 рублей каждый час. Я все буду объяснять по ходу всей настройки. Вначале запущу программного робота. Параллельно у меня открыт сайт, давайте его обновим. И видим, что баланс за сегодня составляет 2461 рубль. Робот у меня уже проработал сегодня несколько часов и заработал мне эту сумму. Остается подождать некоторое время, чтобы робот прошел ряд определенных циклов действий и смог заработать нам первые деньги. Сейчас я вам все объясню по заработку. Параллельно буду обновлять всю статистику. Итак, я зарабатываю в интернете продавая разные детские товары. Товары ко дню рождения, товары для подарков. В общем, все товары, которые моментально можно заказать и оплатить через интернет, основываясь на эмоциях и определенным поводом. Кто-то увидит скидку на игрушку и захочет купить своего ребенку, а кто-то подарок для своей второй половинки. И в том и в другом случае я зарабатываю деньги. Вы могли подумать, что у меня собственный интернет-магазин, но нет. Я даже не занимаюсь продажами и вообще не касаюсь ни бизнеса, ни клиента. В чем же тогда заключается моя работа? Как происходит заработок? Здесь все просто. С помощью программного обеспечения я смогла автоматизировать процесс продвижения товаров в интернете. Я через сайт, на котором сейчас нахожусь, подключаюсь к существующим магазинам и копирую свою ссылку для продвижения. Затем ссылку вставляю в программу. И программа начинает продвигать ее по всему интернету. Ну вот, вы могли заметить, что баланс у нас увеличился и составляет 2672 рубля. Подождем еще немного. Теперь я для всех желающих разработала подробную инструкцию, в которой раз разобрала весь процесс от запуска программного робота до первого вывода денег. Данный метод заработка идеально подойдет для мам в декрете. Для студентов, для офисных рабочих и для пенсионеров. Каждый желающий, вне зависимости от опыта, сможет все повторить, уже через час зарабатывать от 400 рублей. Система с программным роботом и инструкцией к ней платная. Я ищу небольшую группу людей, которые готовы поменять свой образ жизни и попробовать зарабатывать деньги через интернет. Ваш доход будет составлять от 4000 до тысяч рублей в день. Это лично мои результаты. Минимальный и максимальный. Возможно, у вас получится больше. Стоимость обучения по моей системе составляет 9900 рублей. Это эксклюзивное обучение для небольшого набора группы. Мне нужны отзывы на свою систему, поэтому набор нужен быстрый. Я делаю ограниченную акцию на 24 часа и предоставляю скидку 98% именно для вас. И вы можете всего за 2% от реальной стоимости приобрести доступ к программе и инструкции по настройке. В итоге стоимость с учетом скидки составит 199 рублей. Но это только на 24 часа. Как только таймер закончит свой отчет, страница будет недоступной. Так что поторопитесь. Ну и давайте уже наконец обновим баланс еще раз. Отлично! Баланс хоть и не на много, но увеличился и составляет 2754 рубля. Постепенно люди переходят по ссылке, оплачивают, а я зарабатываю на этом. Если вы хотите, то можете оплатить программу с полной инструкцией, кликнув на кнопку под данным видео. Ничего сложного, сама настройка займет примерно 15-20 минут, и программа будет запущена. Вам останется только вывести деньги на свой кошелек или банковскую карту к концу дня. Вот статистика моего дохода на Яндекс-кошельке. Как вы можете заметить, суммы поступают разные и в среднем от 4000 до 15 тысяч рублей за один день цикла работы программы. Программный робот будет успешно работать в любой стране мира, даже на Украине. Настроить сможет полный новичок. Ваши действия будут сведены к минимуму. Всю работу уже проделали программисты и автоматизировали весь процесс. Я легко подала процесс запуска, так что сможет разобраться и пенсионер. Если остались еще вопросы, пожалуйста, пишите их мне. Контакты будут указаны на странице сайта. А на этом у меня все. Принимайте правильное решение. И жду вас в раннем наборе моей системы по заработку. С вами была Анна Ширяева. Действуйте!